Привет, друзья, с, с вами я, Интересный. Сегодня мы играем в Мардер Mystery на сервере Hypixel. Со мной сегодня Кристофор, как вы видите в чате. А он поменял ник. Ха -ха. Привет, Кристофор! Кристофор! Ладно, сегодня мы решили поиграть в хай, на Hypixel в такой мини-режим Murder Mystery. Надеюсь, вы знаете, что это за режим. Надеюсь, мы сможем в нем выиграть. Но если под этим видео набирается, ну, 20 лайков, то выходит следующая часть по этой мини-игре. Это... Одна из таких мини-игр, которая как бы создана была очень давно. Я сейчас <смех> расплачусь. Это одна из тех мини-игр, которая была создана очень давно, но она все равно остается популярной. Он, он... Вот здесь, здесь очень много трупов и здесь вот этот один челик. Мне вот это не очень нравится. Он... И он там просто так стоит. вот What? What? Зачем ты кому-то нужен? Тебе даже никто не верит, что, как бы, я могу быть. Он. А, все! Теперь ты мордер у нас для всех. М -м -м -м -м. Молодец. Убили, убили! Кто, кто, кто, кто, кто, кто? А Ой. я не запомнил. Ладно, ладно. Давай честно. Давай я не буду. Так, так, так, так. Нет, Я пока что за эту игру ничего не делал. Даже я не могу себе не найти ни одного золота. Ну что это? Ну что это такое? Так, вот это мечелики, они здесь Этап идет. Так, ладно, проверяю. у меня два золота, смотрю. Вот это... Черт. Началась наша вторая игра. Короче, я не маньяк, как всегда. Не дают мне мои шансы, чтобы я был маньяком. Все стоят! Господи, как же Хайпиксель по вечерам, особенно у нас... То есть я сейчас снимаю сейчас почти 11 часов вечера. Так, как же он лагает. Я, ну, ребят, ну, я прям в шоке. Я в шоке, ребят, с этого. Потому что там в этих, во всех разных уже утро, да, а у нас только вечер. И поэтому у них там, где сам сервер стоит хост, начинается прям как бы no2fps. <laughs> Кристофор, как бы надо выжить, надо выжить. Так, смотрим, смотрим, вот этот челик меня бесит. Он бегает, просто по всем тыкает. Так, надо смотреть, чтобы никого не было, и, за... и лутать как бы это, золото. Где золото? Ну, господи, ну, ничего, так Айпиксель лагает. Давайте, ребят, если у вас реально надо хоть деньги на хост, то вы как бы, ну, не просите, конечно, как бы, не культурно, а просите деньги на... Детектив был убит. Так, смотрим. Я вообще в другом конце. Тут скин такой похожий был на тебя, если так скажу. Зэк, так, хорошо, все запомнил. Челика, все, хорошо, хорошо. Так, сейчас подожди. Так, подбираем медленно, ходим, чтоб нас не убили. Лук не сброшен, все. Игрок подобрал лук. Ну, я понял, походу, кто это? Так. А давайте аккуратней, давайте аккуратней. М -м -м, блин, нет, я что, а где этот челик-то? такой смешной. Чупач, привет. А все, мы победили. Я, как говорится, как всегда ничего не делая, побеждаю в какой-нибудь самой легкой игре, которую я бы мог бы как-нибудь и выиграть. Следующая игра, я опять как всегда, как вы видите, я мирный житель, у меня не хватает, ну совсем, я бы сказал, немножечко. Э, ну совсем 15, немножечко. Шанс 15, я мирный. Шанс 15, он мирный, ну Кристофор. Это, как говорится, судьба. Как когда-то мы сказали в сериале Шахтеры.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 Сейчас мы заснимаем еще, наверное, хотя бы две серии, чтобы у меня было выбор, а то выпущу две серии, и потом опять мы встанем, как всегда. Ребят, я не знаю, о чем с вам, вами разговаривать. Продолжу так же, что актив падает, падает. Надо будет что-то с этим решать, наверное, уже ск очень скоро. Будем, развиваем сейчас сервера, продолжаем все-таки, чтобы было, как все хорошо. Так, ладно, давайте поищем сейчас места, где ну, прятаться. Я не хочу что это такое я даже не знал что есть такое место меня убили меня, убили, меня убили ага понятно я чилик. не запомнил ладно. я не запомнил его курточку но у него у него синяя белая курточка это вообще синяя белая окей у меня есть вариант конечно кто это окей спасибо за подсказку буду остерегаться вот этот челик мне очень бесит ладно Ой-ой-ой, знаете, вот так подходить, э -э, it's blue, окей, okay. говорят, it's blue, понятно, так, ладно, пока что смотрим, игрок подобрал лук, слава богу, люди, значит, я думаю, этот маньяк где-то, это, очень... гитлер, это гитлер, это гли, гитлер, гитлер, в такой, гитлер, а, все, все я вижу, а, все. бегать рядом с ним был, всего лишь-то, это он здесь умер, что ли? Так, тупому. Вау! У меня новая роль. Это роль детектив. Я думаю, если я стал детективом, то сам Кристофор стал у нас маньяком. Значит, Кристофор, ты получаешь. Да нифига. Да нифига. У меня шанс. У меня шанс 14, я не маньяк. У меня лагает один FPS. <мес> божественно. Ребята, давайте поддержим лайком Кристофора. Он же не виноват, что он такой красивый. Ладно, смотрим, что здесь происходит. Здесь я пока что не вижу никаких подозрительных людей, подозрительных челиков, которые какой-то фигней занимаются. Надо быть как бы... Осторожно, чё себе наверх смотрят, что вы там видите на этом верху. Хотели бы вы, например, сыграть в какой нибудь Аманкас в Майнкрафте? Конечно, мне кажется, это уже не супер, такая интересная уже тема, но все же, как думаете, блин, а почему, я... блин, а почему я на какой-то э, э, лестнице обычно не могу даже ничего сделать, господи? Надо, мне кажется, где-то спрятаться, чтобы вот смотрят, а, см... а, нет, все это не красофор. я все подозрения от Кристофора отпали. Так как я, я не видел, где это, но сейчас я слышал, что кого-то убили. Так, начинаю смотреть дальше. Может, где-то сделали в очень недалеком месте. Но вот эта девочка меня очень настрегает. Так, все, Санс Ас, кто это? Блин, я боюсь просто по всем разбор чего стрелять. Так как если я сейчас начну стрелять, я просто как бы по-тупому проиграю. Крисофор стоит приманка. А, крисофор решил сыграть э, в роли. А, -а, -а, -а, а, МОЮ мать! Мать! А такой вот вопрос, ты умер или ты его убил? Я не знаю, я, я не знаю Ну я думаю это, ребят, для вас предпоследний гавмадер Потому что за это видео я вообще ничего не сделал Я бы назвал бы это видео маньяк среди вас, но Интересно, ничего не сделал Не понял за баги карты ребят какие вы хотите еще чтобы я выпускал мини игры хотите ли вы вообще чтобы я выпускал какие-нибудь разные мини игры даже если например вы хотите чтобы я выпускал кинить разные мини игры то напишите какие если вы не хотите чтобы я выпускал почему напишите пожалуйста и ну если не хотите выпускал мини игры то то как это называется почему почему я не хочу то тогда какие видосы я должен начать выпускать, чтобы как бы... А то я все время пытаюсь начать и выпускать видео как бы чуть не каждый день, но Но ничего не получается из-за того, что как бы начинаешь делать оди... 30 просмотров будет только. Начнешь больше выпускать, будет 20 просмотров. Так как тема некоторым не интересна, некоторым интересна и так далее, не очень так-то понятно. Так, здесь убили человечка, вот здесь убили человечка, и это мне не очень сильно нравится. И оттуда убегала вот эта девочка. Ну-ка давайте посмотрим за ней. Так. Не ведет себя так-то, подозритель. А вот кресток. Опять приманка работает, походу. Всего лишь выкрутил. Ой. О! А! Что это? Что это было? Я ничего не понял. Не понял тоже, ребят. Это вот этот красный чел. Меня как-то стрельнул. И убил. Ну, короче, ребят, я думаю... А, ты маньяком был? Нет. Пересмотришь потом на записи. Ребят, ну, как всегда, неудачные катки. Я не умею играть какие-то такие игры даже вот как говорится как я говорил вначале что мардер мистер это такая настолько легкая игра что но интересная потому что в нее я по нормальному играть не могу потому что я не могу высчитать например кто может быть кто подозрительный. не подозрительно и может любой быть но все же по плану ребят даже в этом меня я как бы не силен поэтому ребят я думаю ребят Фу. Почему я несколько... раз... Это корова корова, корова, корова, корова, корова. Корова, все понятно. Поэтому, блин, ребят, если вы вообще не хотите, чтобы я выпускал мини-игры, ну просто напишите, что мини-игры это не твое. И что тебе следует, по вашему мнению, выпускать. Ну, что мне следует, по вашему мнению, выпускать. Я к всех мнению буду придерживаться и буду, ну как бы, попытаюсь попытаюсь ну что-нибудь такое выпускать больше может быть даже будет и когда вы хотели бы видеть мои какие-нибудь разные видео и так далее если повезет то вы смотрите это видео будете смотреть о, ровно на следующий день после съемки если повезет конечно должно повезти и тогда ребят приходите вечером на мой стрим там же будет обход по подроку ссылочка если что будет в описании я специально для вас сделаю этот стрим, чтоб вы могли посмотреть обход. А! Блин, меня зарезал вот этот маньяк, я это же так думал. Ладно, ребят, всем удачи, я думаю, всем пока. Приходите на мой сегодняшний обход. Как бы, да.